господа здравствуйте тема нашего сегодняшнего урока буфер обмена если вы хотите научиться делать фотомонтаж это для вас очень важная тема для создания фотомонтажа коллажей первая тема пожалуй это что такое слои вам нужно знать ну и вторая это с буфером обмена разобраться я пока с ним не разобрался я не мог сделать фотомонтаж у меня не получалось ничего но как только я осмыслил переварил переварил эту тему у меня сразу в голове все встало на свои места и я сразу сделал свой первый фотомонтаж давайте для начала немного почитаем вот открываем википедию и читаем буфер обмена Промежуточное хранилище данных, предоставляемое программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования между приложениями или частями одного приложения через операции «Вырезать», «Копировать», «Вставить». Понятно, но пока не очень. Это можно пропустить и опускаемся вот до этого места. Вставить объект из буфера, из буфера обмена можно неограниченное число раз. При копировании информации в буфер, его предыдущее содержимое, как правило, пропадает. Однако существуют реализации буфера обмена, например, в пакете Microsoft, позволяющие хранить в буфере одновременно несколько объектов и, и выбирать при вставке, который из объектов вставить. Вот на это место я хочу обратить ваше особое внимание, что... Особенно вот с этого места. Однако существует реализация буфера обмена, позволяющий хранить в буфере одновременно несколько объектов. Вот. Копирую это дело. Ну, копировать вы наверняка умеете. Много-много раз это делали. Копирую правой кнопкой мыши. Так, Переходим в редактор. У меня тут все уже приготовлено. Чистый лист, чистый холст. Я беру текст, кликаю по окну, и вот в это окошко наш скопированный текст, он сейчас у нас находится в буфере обмена. Этот, этот самый буфер, его никак нельзя посмотреть, он, это термин такой абстрактный, он где-то в, в операционной системе компьютера. В общем, это промежуточное такое хранилище. Это не то, что там корзина на рабочем столе, которую можно открыть, посмотреть, что там. Буфер это... Может быть и есть папка какая-то, но я, я не знаю. И теперь я вставляю из буфера сюда наш скопированный текст. компактней сейчас это сделаю. Вот он наш текст. Он нам, в принципе, не нужен. Я его сейчас удалю. Вот он наш текст. Из буфера я его вставил. И сразу же удаляю. Это я сделал просто показать вам, чтобы... Так вот, э что хочу вам показать. Допустим, у вас есть несколько фотографий. Вы хотите сделать фотомонтаж. С одной фотографии вы хотите взять там один объект, с другой фотографии второй объект, с третьей фотографии там, третий объект. И таких объектов может быть много. 10-15. Вот я предположим взял одну фотографию какую-то. Давайте я этот слой я отключу. С одной фотографией вырезаю то бишь выделяю делаю выделение одного объекта и теперь через вкладку правка я его копирую вот скопировал теперь перейду на вкладку буферы и вот он мой скопированный объект но он у меня сейчас скопировался в глобальный буфер и теперь при копировании следующего объекта, этот у меня пропадет отсюда и заменится следующим. Вот смотрите. Я выделяю руку, предположим, уже совершенно в другой фотографии. И копирую. Лицо у меня отсюда исчезло и появилась тут рука. Копирую домик копировать рука исчезла, появился домик так вот у гимпа есть свой собственный буфер не системный буфер а свой собственный фоторедактор вот мы читали с вами однако существуют реализации буфера обмена позволяющие хранить в буфере одновременно несколько объектов и выбирать при вставке, который из объектов вставить. Вот, что нам нужно. И сейчас я вам покажу, продемонстрирую, где этот буфер свой собственный находится в гимпе. Вот мы выделяем какой-то объект. Идем сюда же, на вкладку правка. Вот это все, если мы вот это будем... Нажимать. это все все действия будут в, происходить в, в глобальный буфер а нам нужен вот этот вот вот этот со стрелочкой вот она стрелочка маленькая здесь выскакивает еще одно окошко и мы находим здесь скопировать видимое с именем в общем в, в, вот этот буфер это и есть свой собственный буфер фоторедактора гимпа и копируем видимое с именем давайте я дам ему имя один вот обратите сюда вот внимание вот это глобальный буфер и здесь ниже появился еще один это уже э, собственный буфер гимпа теперь при копировании следующего объекта тут у меня еще будут добавляться Давайте копирую справка. Скопировать видимое с именем. Ну, давайте два. Вот. Еще один добавился. Теперь домик. Это я показываю схематично. правка буфер скопировать. Окей. Видите, уже здесь три объекта у нас в буфере выделение я сниму смысл всего этого что я вам сейчас хочу донести объясняю что вы сюда можете накопировать много много много объектов 10 там 15 20 и потом все это дело собирать на единый фон ну то есть делать фотомонтаж если использовать вот этот глобальный буфер, у нас ничего не получится. Вот. Так что пользуемся вот этим буфером. Вот он. Вот это все не нужно нам. Вот. Буфер. Вот, что я вам хотел показать, объяснить. Если вы человек думающий, вы уже много поняли, возможно, и сегодня отпишитесь от моего канала. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго.